Правила работы на высоте уже пытаются пересмотреть лет, наверное, 5-8. И столько же идет разговор о том, что необходимо поменять высоту до 1,8 метра. И вот вам очередной пример того, что термин работы на высоте» не жизнеспособен. Работа на высоте – это работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,3 метра. Вот вам для примера кран. Ограждения здесь не было и никогда не будет, потому что вращается платформа. Работник перемещается по этой платформе сверху. Обратите внимание, на какой высоте он находится. Это выше 1,3 метра. Пункт 61 правила работы на высоте говорит о том, что Работы на высоте должны выполняться при наличии защитного ограждения, а в случае его отсутствия необходимо пользоваться предохранительным поясом. Но вы увидели это видео да, и прекрасно осознали, что в данном случае установить защитное ограждение невозможно. Ну а те, кто писали эти правила, пусть меня научат где эти надежные точки крепления, за которые должен стропиться предохранительным поясом крановщик. Вот. А некоторые даже специалисты потребуют и оформления на такие работы наряда допуска любимого всеми горячо.